Ну, с Богом. Верно, ну, нет, но будет. А что, что Надо сейчас смотреть, когда она кончится. Я посмотрю. у него там, видишь, это ступенье? Дальше, как перегрева есть. Вперед. А, автоотключения без воды нету. Уверенный напор для полива, да, да? Такой вот, на за сейчас нам надо камушка, когда вода плодится. На время должен съесть, А да? у моберы чаши знаем? О, вода есть, значит. Грей, но дверь грена идет. Ну а, да, это грин подкорищий, песок бы он желтый был, да? Такие дела. Что, друзья, начинаем раскачивать. Сейчас кинем шланг куда-нибудь в огород и будем смотреть, когда у нас кончится вода в нашей скважине. извиняюсь за ветер у нас сегодня сильный ветер возможно будет он немножко мешать хотела с вами поделиться мыслями нам пишут то что ребята это все не для вас зачем вы это взяли вы очень медленно работаете зачем вам все это раз вы ленитесь раз вам в какой-то день что-то не хочется делать либо еще что-то нам хочется работать. Просто одно дело, когда вы владеете участком уже там год-полтора, и вы только начинаете снимать видео и показываете все сразу в картинках, что у вас зачем было. Конечно, это все гораздо быстрее получается. Мы участком владеем всего месяц и одиннадцать дней. Полтора месяца почти. Хотите сказать, мы мало сделали? странно если для вас это мало то что для вас тогда много вот сегодня я сейчас пока саша с мамой ездят сдавать металл так как металл подешевел и мы решили сдавать его ну побыстрее вот бочку еще одну подготовили сейчас второй заезд будет мусора собираем тоже быстрее быстрее все очищать хочется уже перейти к вопросу межевания начинаю здесь все очищать так вот, не судите строго. Каждый работает так, как он может. Повторюсь, мы владеем всего месяц и 11 дней. Все своими руками. Ни разу не заказываю никаких машин для очистки, для выкорчевывания, для выравнивания. Показывала, очистила здесь тропинку к щитку, и Саша готов ко второму заезду. Скважина сливается уже пятый час, и уже беленькая. Как мы рады, что нам не нужно делать новую скважину. Вы не представляете. Смотрите, какая беленькая. Не белая, а прозрачная. Холодная. Вообще супер. И напор классный. Давайте польем сорняки. Пусть вырастают. А то что нам скоро будет вычищать. Итак, друзья, целый день сливается вода. Вот такая она прозрачная. Ледяная, ледяная, как будто из-под земли течет. В общем, вот так вот выглядит Мутненькая. она. Стаканчики, да, мутная. И на дно. Вон, вон, вон, сколько песка. На дне видно, да? У -у -у. И с мелким-мелким песком. Но у нас сейчас никаких ни фильтров, ничего нет. Вода 15 лет в скважине стояла. Причем мы замеряли э, уровень воды до того, как включили насос. После того, как он отработал примерно час-полтора, и уровень воды остался на том же месте. То есть уровень вообще не уходит в скважине. Скважина уже четвертый час качает воду, насос наш, вернее, скважина четвертый час качает воду. Напор не падает, уровень воды в скважине не падает. Сейчас будем проверять еще раз, опускать туда измерительный прибор в виде винтика на веревочке. Спустя полтора часа опускали, уровень воды остался на прежнем месте. Сейчас спустя 4 часа еще раз опустим и посмотрим, где у нас зеркало воды находится. Ну, я думаю, если напор не меняется, вода не кончается, то и зеркало воды должно на том же уровне стоять. То есть вода с таким вот мелким э, осадком в виде мелкого песка, мутненькая, ну, песок. Ее нужно расчищать, потому что на дне очень много ила. Будем... Пробовать. Сегодня такой тестовый вариант у нас. Сегодня просто пробуем, что у нас, как у нас. Ну, напор от самого дешевого. Я тоже показывала. <свят> да. Насос за 1800 такой напорчик дает. Потом покажем вам, что за насос. У нас коробка от него осталась. Сам насос покажем. Расскажем, как мы его доработали. <свят> с помощью напильника. Потому что без этого никак. Вот, Но ну, ждите следующее включение. Второй рейс мусора. Ребят, это, ну, чтобы не быть гласловным, где-то десятый уже вот такой вот выезд. И впереди еще штук 20, если не больше таких выездов. Вы представляете? Ну, конечно, нормальные люди наняли бы газель. Ну, мы разве похожи на нормальных людей? Нормальные люди и дачу такую не купили. Поэтому справляемся как можем. На моей ласточке раскладываем заднее сидение и вывозим все, что есть. На участке. Здесь тоже уже становится чистенько. Так, друзья, вот наш узелок. Это уровень когда болтик касался воды в первый раз, когда мы только-только вытащили э, всю старую систему из этой скважины Сейчас вода качалась непрерывно, где-то 4-4,5 часа, вообще без остановок а Я 5 сказала 5, ну в районе 5, 4-4,5 часа но она у нас качалась На самом деле, с 15 часа мы запустили Сейчас сколько время? Почти 5 Почти 5, ну почти 5 часов А я думал в 12, потому что мне в 12 звонили и говорил 15 часа мы ее запустили, я прям засек еще время когда mm -hmm. Это вот первая отметка почти пять часов скважина наша качалась вот здесь сейчас уровень воды стоит Ну то есть плюс-минус это я думаю что на ну, погрешность мы можем дать пару сантиметров то что узелок мы завязывали явно не, не под ноль короче зеркало воды вообще не ушло вот вода там булькает вам на камеру наверное не слышно короче уровень воды как был до выкачки так осталось после пяти часов непрерывной работы нашего насоса. Представляете? То есть ну, сколько мы кубов выкачили за это время. Ну, кубов 5 наверное, выкачили где-то под купон А, нет, каких пять кубов, что я А не знаю, надо считать. Не буду вас обманывать. Сейчас мне пока Все уже к вечеру крыша едет. В общем, вода у нас на этом уровне. Сейчас посмотрим. Дано у нас. Где? Ну да, вот второе узелок, где дно было, первый раз. Вот Примерно там же оно и сейчас. Да, ну, Примерно на том же уровне, то есть уровень воды в э, трубе остался неизменен. В общем, скважину мы, можно сказать, оживили. Нам повезло, мы не попали на кругленькую сумму денег, потому что в нашем регионе где-то в районе 2-2,5 тысяч за метр бурения с трубами, со всеми делами. Ну, для нас э, после покупки дачи это уже существенная сумма. Поэтому нам очень сильно повезло, можете за нас порадоваться. Вода у нас теперь есть. Вода, правда, пока что идет с мелким песочком. Мы будем раскачивать, промывать, будоражить со дна весь ил песок, выкачивать его по максимуму. Будем заниматься этим ближайшие дни. Ну, уже не ближайшие дни, а на следующие выходные. И попытаемся раскачать всю эту скважину полностью, чтобы у нас шла чистенькая вода. Сейчас она идет кристально чистая, но с примесью песка. В принципе, даже если поставить самый обычный фильтр, там на 5 микрон, допустим, он этот песочек отсеет, и у нас уже на выходе получится обычная вода. Я ее попробовал на вкус, она не железистая, она не мыльная, она просто обычная вода. Работа проделанная за день. Напомню, сегодня 11 июня. Скважина. Работает металл. Нарезанный, половину сдали. Вход у нас теперь хороший. Спокойно закрывается, спокойно открывается. Спокойно можно зайти туда. Вещи все сложили уже. Время седьмой час. Здесь освободили. Дерево спилили. Сюда металл немножечко еще сложили. Помидорку открыли, чтобы было побольше света ей. И хорошенечко пролили на неделю вперед. Металл весь убрали. Все полностью расчистили. И такая вот тележка Я из дома. Ужас. Металл весь убрали полностью. Этот вход у нас теперь всегда закрытый. Мы закрыли его с той стороны. Сумочку забираем. Умывальник убрали домой. Я не помню, показал умывальник или нет? По-моему, нет. У нас теперь есть, ну, не умывальник, а рукомойник. Убрали его тоже в дом на всякий случай. А, здесь теперь наконец-то здесь не хотя бы не растет хмель, который я так долго убирала, и теперь здесь нормально тут трапинка есть. А, отвезли два рейса мусора, и сейчас повезем третий рейс металлолома. И здесь очистили. Прям так. Хорошо. Вот. И вот все здесь сложила. Все. Закрываем. Уезжаем.